потом тебе, Стой, где у него лаборатория? Пойдем. Пойди только, пожалуйста, как нормальный человек. А тут чем уже. Я не человек. Туки -туки. Ага. Мы сюда не пройдем. А. Ну, Отталкивает. Знаешь. Так. Подожди. Сейчас мы тут чуть-чуть. И -чуть... собери, он же немножечко, наверное, мог. Ну ладно. Знаешь, пароль ну Так, вот эта штучка меня, конечно, напрягает. Ля-ля-ля. Нету. Нету. Даже рядом его петь. Куда можно идти? Так, я достал книгу. Ну, тут много книг, но я достал, прочитал там на бложке. Так, здесь написано. Там, там, книга называется Где находится. Привязывание. Шкатулку... Отвязывание. Не, он привязал ее. Он привязал. Он может и... ее призвать, и она прилетит к нему. Ой, какие хорошие новости. А Но чем это нам поможет? Есть талисманы. Талисманы есть? У меня из есть. этой шкатулки. Игорь. Давай сюда. Мы сделаем... Может, так, так есть... Там не надо нам... Они не этой шкатулке. Вот эта фигня, вот это и вот это две, привязывают. Мы засунем туда. этот талисман. Я не отдам Руара на распиление. Он не распилится, это же талисман. Он там, потом мы вот сюда его присунем, и шкатулка должна прилететь сюда. Так как мы ее призовем с помощью талисмана. Хранитель Это Адриан. Смотри, хранитель Адриан. Все талисманы, которые находятся в шкатулке, его собственность. Он не сможет призывать по щелчку пальцем. Надо призывать с помощью чего-то. Чтобы призвать, он должен прийти в лабораторию и сделать такой же... Ход взять любой талисман, а нам, так как поможет? у него Ну мы сейчас положим талисман э, Драко Ой, э, э, тигра. тигра. Там как... прочитай какую-то тут фразу, и шкатулка прилетит вот сюда. Нелогично почему ты это ж, типа что-то фигня? Почему, если ну... пилашник, допустим, за этого личность может призвать шк... Он сможет призвать Почему? У него энергии не хватит. Я Бог, мне хватит. Даже тебе не а хватит. А если брачник будет Бог, а если призванным будет Бог... Он не сможет стать Богом. Ну допустим, есть Бог, о котором вы не знаете. Или не брать, что... Да я эту Богу книгу бог. сейчас сожгу. А если Алян забудет все... Не забудет, я ему напомню. Ну ладно, давай. Это его собственность, поэтому все. Давай, все, давай разрешай, все, все, все, давай, начинай. Так, На, суй вот, вот эту фигню сюда, потом она закажется здесь, и должна прилететь шкатулка. Ну, чё, чё там? Получилось. Давай сюда. Угу, конечно, сюда. Так, посмотрим. Она здесь не хватает Один. раз, два, три, четыре, это пять. Пять талисманов, надо их забрать. А я не знаю их личности. Зато я И... знаю. У мистер Бага не... будет элементарно. У Бани... кролики кролихи будет По... элементарно. Я заберу из другого времени. У кота... Какое? Нет! Надо именно это. Да. К... Ну, типа, кролика я заберу. Но его в городе нет. Почему бы нам просто не призвать эти талисманы? Так мы Точно. Я могу сходить просто попутешествовать, или... А если мы сейчас отвяжем ее от Адрианы и привяжем ко мне? Слушай, если... Ну, мне кажется, это нельзя. Ну, Адриан очень долго на это семичился. Ну, потому что... А ты не можешь призвать их всех к себе, как Бог? Кого? Как Бог. Это не моя шкатулка. А как Бог призвать их всех себе? Нет. Так не получится. Так, ладно. Уже лучше отвяжем отряд Дриана. Дорианом. привяжем заново, отвяжем заново. то на пять минут, ладно. Так. Я пока подумаю план Б. Как тебе зовут? О, а ну, я как привязал. Тебе? Есть такая проблема. А? Ну, начнем с того, то, что кинжал находился у мистера Бага. Мистера Бага нет, значит, кинжала тоже нет. Заберем. Аж... я потратил очень много. Вызвать чтобы... талисманы. А -а -а -а. Полный комплект. Уля-ля, какая красота. Полный комплект. Теперь остается переплавить все талисманы в один талисман. И я пока, на себя. Пойду сождан, но я пока пойду создам всего так. лишь еще один такой же. Ладно. Хорошо. Ладно, я пока пойду... Созда... Боже, я пока пойду за этот. Создам новый нож, хорошо? Не надо, зачем? Я призову его. Так, теперь Ты остается переплавить все. Ножик уничтожает магию. Ты не думаешь, что он без магии, если... уничтожает саму. Ладно, иди. Так, все, я переплавляю все талисманы я в один буду... талисман. Я буду здесь создавать тоже. А, ну создавай. А я пока отправлю в переплавку это все. Так, да, мне нужен простой ножик для начала. Я дружки твои. Ладно, перен... Ой, привет. привет. Здравствуйте. Чего меня... вы тут? Да ничего. Понятно. У вас а, не буду ничего говорить. тебе какой у меня цветочек? Вообще классно. Господинное царство, это цветок, ничего не понимаешь да? в искусстве. Да, это цветок, вот я же говорю, ну что это цветок, а вы говорили, что это белый это Так. Нет, не Мы все говорили, что это белый цветок. Без... Держи, смотри. Это World Miraculous, мир yeah. талисманов. Вот я теперь думаю, почему же у меня попало мое упражнение. Одно. Ну это же логично. Все, не мешайте мне. And and я понимаю. Так, осталось самое легкое. Всего лишь наложить на него заклинание. Какое? Это, а... Который может убить бога. Этот цветок Во мне сейчас его. находится 19 талисманов. Ну вот и проверь, насколько хорошим мой... их... Ну, давай. Я его спасибо. Цветок цветком. Жди. Не надо. Да делаешь? нет, выруби свою силу Бога. Не надо. Ну, давай. Цветок говорит, что не надо. Ну. Все, он сейчас что с ним? Ой, нормально. Ну вот, Она... этот цветок все защитил. Ну, давайте на нем проверим. Нет. Он все равно заработает. Я ну это вот. Бог. Так он должен убивать Бога. Я а не уже сильнее богов, не знаю, на мне девятнадцать штук, штук не знаю, на мне девятнадцать талисманов, из них да, мисс, леди баг и супер кот ваш, или мистер баг и кот нуар, или. Я разрушение, а скажите какой паролик чиквич, а меня откуда знаю, цветок, а, да. цветок говорит, да. что могу открыть, цветок. короче, все говорит. Теперь я, я на земле чем обычно. Этого выпустил. А. Цвета были, что он там, это, на мусор? чик чик Вы да. же не Сработало. хотите, на мусор. Так, пойдем. Я, короче, проверю на себе. Да. Стойте. Ты что, хочешь себя убить? Так, Зачем? мы слояли все. Гриболчик, ой, цветочек говорит не А как его победить-то? Подождите, я сейчас позвоню, позвоню одному с притроем. Ладно. О, флевер, ли? Одно. Можем забрать? Ваяж! Привет! Я так у что ты? Да, так и так, мне и нужна, у меня, а ты такой у Сублимация, ты Светок. у меня, ты такой у Держите. У меня тоже есть эта сила. Ой, ну у меня есть цветок, смотри. Красивый. тебе. Ну это на всякий случай, он а вот я не заберёт А не навиняю, вы Не делитесь с У меня есть цветок. Не делитесь у только кинжалами. Кто-то берёт я его наложу на него. У в по темно по мне кажется, никто не хочет туда идти. Ну Всё, до свидания. Но там есть много моих цветочков. Шара. Очень. Так, нам Опять. надо отправляться к Гипед. А ты такой был. Ой. Точнее мне надо. А, нет. а мы. Нам надо приманить сюда и Не сиди. Пока. На нас сейчас от... у нас насичь... сейчас у меня все силы. Это значит солим почистит просто максимальное Энергия. поглощение энергии. А еду это не понравится, так как силы богов сейчас будут искажены. А если я еще найду правильный курс, то я смогу качать энергию, друзья. Нам надо качать энергию с Олимпа. Тогда придет он, вот и это. мы его здесь подловим, поймаем, и все. Я, сдел... я защищу от этого. Я... Мы... Ты используешь, у тебя есть силы Конечно... ну, Да. Есть, ты использовать... Используем вояж, туда, трахнем его. Вот сначала берем сердце, потом его И все да. Нет, светочек, смотри, светочек Он приходит. Мы отправляем его в Египет. Используем, как нам ваши. Женом, Леном. Веном. Я веном? Веном, вот. Используем на него а, веном. Я думаю, что это сработает на нем? Мне кажется, да. Сейчас силы искажу. Сейчас это веном божественный веном. Мне кажется, он сработает. Ну да, тем более, там это еще силы. Используй вену на нем он застынет, но я уверен, он сможет выбраться, так как он сейчас главный олимп, бог олимпа. Он, ну, за секунд 10, у нас будет секунд 10, чтобы переместить его, я быстренько а использую. Передать, передать некоторые силы нам, чтобы мы да. качали силы из олимпа да. А я нашел как раз-таки антенну, которую даст нам связь с олимпом. Я смогу больше выкачивать. Вон там. В Олимпе там интернете. Точно, я это протёр. же там, мы орали на вас тогда. А, да. да я там смогу в... связаться с силами Олимпа и начать использовать силы, можно так сказать. Вот, и тогда все будет Он появится, Ужасно. мы Веном, вояж в Египет, и Вырываем там... Вырываем сердце, нам нужен хирург. Да-да-да, такой хирург здесь. Да, я да, могу есть. руками а, это сделать. А, Он не чувствует да, боли. А Вы не сможете вырвать... Вы даже не сможете ему ничего разрезать, ни кожу, ничего. Только я смогу его... Кинжал его просто рассыпет, он станет песком. Только я смогу рукой вырвать. А у меня появилось для него... Мы, знаешь, как сделаем? Мы вырвем сердце, ударим его и его сердце. Но если его душа попытается вырвать, то есть, короче... Можно запечатать его душу, как он сделал с Зевсом. Да, почему бы нет? Допустим, какое-нибудь оружие. Да, Чтобы можно. даже в твое оружие запечатать его. Из... меня сейчас снова... Классное оружие. Ну, грибок вообще. Но... Ладно, я пошел устраивать антенну. Так, а, а я. Пойду, пока выкачивать тоже силы. Ты можешь нам передать силы, чтобы они тоже использовали силы? Как? Ну, использовали. Чтобы... Да, я могу. Иди сюда. Ой. Так. Какого у вас там... Иди сюда. Я могу выдавать. Так. Ты... Продаю! Продаю! Кто хочет так, стать новым жижком? Теперь... Раздаю! У этих талисманы тебя... я отдал. Попова, я Этот ничего. силу Обед... качает. А ты где? Вы не просто бегайте! Силы используем. Ну, Только ну, не рушите, ничего! Только не рушите, просто бегайте! Бегайте с силами! Так, у меня чуть вот этот тики не Катаклизм, чуть -чуть. супер шанс уничтожить супер шанс. Давай, Веном. давай, супер. Э, Рож... Рож... Рож... Рож... Рож... Рож... Рож... Рож... А можно, а мож, чтобы вода потекла?